Что сейчас с проектом, который перехватила, собственно, Минобороны по вербовке заключенных на войну в Украине, перехватила Минобороны, конечно, но я уже ничему не удивляюсь давно. Вот что сейчас с этим проектом по вербовке заключенных, теперь уже не Пригожиным, который хорошо показал схему, а теперь Шойгу может этим воспользоваться. И ЧВК Патриот, да, это конкурирующая фирма того же Шойгу, и по сути она же делает все то же вот Вы только что перечисляли, что делает Пригожин с вагнеровцами. По сути, то же самое делают из ЧВК «Патриот», но под угледаром. Вот как они поживают? А, ну, вы знаете, в чем дело, я бы назвала бы происходящее а, сейчас а, синдромом енота вспоминая херсонского енота, который совершенно, совершенно непонятно для чего, был перетащен в Россию, ради чего, и, и непонятно, да, чем мешал там енот в Херсоне. Вот такой же принцип сейчас действует повсеместно и в российской армии, и в лагерях. То есть вот зачем ты перетащили тысячи заключенных из Херсонской области, которых сейчас с большим трудом за большие деньги пытаются передать назад в Украину, но уже сейчас вот через Грузию. Завтра будут действовать через Грузию. Через Эстонию или Латвию не получилось, вот завтра будут передавать через Грузию. Посмотрим, удастся ли это, я надеюсь, что удастся, и заключенные едут в Грузию. Просто зачем их брали? Зачем их брали? То же самое сейчас с заключенными. Ровно вот то же самое с заключенными, которые уже были российскими. То есть их отдали Министерство обороны. Но Министерство обороны туда не пришло. Ну, а кому охота, какому полковнику или майору ездить по зонам, разговаривать там с зэками, ну, им не охота. Это э, в, в кураж было Пригожин, он действительно куражился на зонах, особенно над ВСИНщиками. а этим ну, совершенно все это неинтересно. Они вообще не приезжают. А, они поручили вербовку и мобилизацию собственным сотрудникам СИН, которым это тоже особо не надо. А, и никому ничего не надо... Но, тем не менее, пока добровольцев берут, как-то отправляют, никак их не готовят, ничего им не говорят, кто-то подписал какой-то контракт, в основном не подписали никаких контрактов, но все они безо всякой подготовки, безо всякой подготовки вообще переходят в видение некого батальона «Шторм». Это вот, собственно, специальное такое подразделение Министерства обороны. То же самое происходит в ЧВК «Патриот». Ровно то же самое. Там везде условия вообще неотличимые. Единственное, такая вот фирменная вещь, если ЧВК «Вагнер» говорил, что он будет платить заключенным от 100 до 200 тысяч рублей в месяц, но это чуть меньше трех тысяч долларов, то здесь говорят, что будут платить 8 тысяч рублей в день. Все остальное ровно те же условия. Полгода... Через полгода помилования, отправка домой, 5 миллионов гробовые, 3 миллиона за ранения И то же самое, да, заплатить на науке неизвестно. Но надо сказать, что да, отправляют через полгода домой. Мы уже видим вернувшихся. Вот Вчера в Ярославской области человек, заключенный бывший из колонии в Угличе, через полгода Вагнера вернулся домой и тут же погиб от передоза. Добро пожаловать в русский мир. Заключенный, который был завербован одним из первых, Андрей Медведев, который вернулся одним из первых из Ленинградской области, И был подписан в контракт с Вагнером, но Вагнер отказался уже принимать заключенных назад, потому что уже, в общем, ему особо некуда он уже под следствием за нанесение тяжких телесных повреждений. Началось все, началось все как, как и предполагалось, все так и идет. А вот смотрите, сам имидж ä, Пригожина. Ä, может ли ä, вот такие его ну, обвинения в адрес Минобороны, например, те, кто считает Минобороны Российской Федерации ä, действительно там некомпетентными, да, коррупция и так далее, все, что нет экипировки и вот весь этот перечень, ä, может ли это как-то быть таким ложным э, призывом, какой-то такой инициативой для других э, военных, военных Минобороны, чтобы высказывать протест и поддерживать при этом Пригожина? Ну, вы знаете, слово «протест», мне кажется, сейчас красиво вообще никак не применяется, вот никак не применим. И только диву даешься, как э, покорно люди э, идут на убой. Э, Пользуюсь, знаете, такие, вот такой вот стратегией локального оптимума. Любой шаг кажется им лучше, чем решение проблемы в корне. Да? Получил повестку не пойти в военкомат, это же сколько геморроид. Надо бегать, это надо что-то продавать, искать деньги, делать загранпаспорт. А что скажет теща, а что скажут соседи, а дети в школе забирать, не забирать, куда ехать. Да легче пойти в военкомат. Пришел в военкомат, дали, дали два дня на сборы. Ну, собрался, потому что легче, чем делать то же самое. Нас отправили на сбор, отправили на фронт. Легче на фронт, чем делать все то же самое. А потом просто вот пулю и все. И все. Вот, собственно, стратегия локального оптимума, которая доводит до, до смерти. И что-то даже мне кажется, никто не удивляется. И до протестов здесь далеко. Министерство обороны, ну, все, все, что называется, все понимают, все все знают. Но удивительным образом, удивительным образом это всех все устраивает. Я не знаю почему. Я не могу найти ответ на этот вопрос. Я бы сказала так, что мне кажется, что люди доведены до ситуации отстаньте. Да? Мы делаем чуть-чуть, что вы хотите, только отстаньте от нас вплоть до, до самого конца, да, до смерти. Лишь бы только не сопротивляться. Это удивительно совершенно. Знаете, я вот когда общаюсь с родственниками заключенных российских, с россиянами, которые вообще всего боятся, до конца боятся, уже, уже уж убили родственников, все равно они боятся что-то говорить. Я общаюсь с украинскими родственниками и похищенных у гражданских там цивильных заручников и вот этих вот э, заключенных, похищенных из Херсонской области. Настолько разные уже характер, настолько разный подход э, к, к проблеме, к жизни. Да. Украинские женщины, в основном женщины, конечно, в основном конечно у тюрьмы женское лицо, в основном мужчины. Но Они действуют, они объединяются, они ищут все время выходы, находят их, общаются. И, собственно, и меня не добиваются того, что и начали потихонечку отпускать заключенных. А здесь вот лишь бы только вот никто не видел, не слышал, не знал. Такое ощущение, что вот смешная, смешная вроде как поговорка, что в России... Рождается для того, чтобы, собственно, родиться, чуть-чуть потерпеть и умереть, она вот как-то не очень-то смешная, а как есть. Ну и еще про банку с пауками. Сейчас поговорим с вами. Основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин пытался продвинуть Минобороны России своих людей, чтобы обеспечить себе доступ к складам боеприпасов и бюджету российского оборонного ведомства. Об этом также говорится в отчете Американского института изучения войны. Пригожин вместе с главой Чечни Рамзаном Кадыровым пытались подорвать власть министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу, чтобы получить доступ к бюджету для достижения собственных политических целей через рост своих армий. Давайте послушаем и обсудим. Пригожин активно нацелился на губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и утверждал, что нанял собственных советников в местную администрацию, вероятно, в надежде получить политическую и коммерческую власть в городе. 20 февраля Пригожин признался, что Суровикин помогал Вагнеру получать боеприпасы, из аналитики Американского института изучения войны. Вот, еще же Беглов, тут, да, губернатор, и тут хороший вопрос на самом деле, а насколько все эти игры, ну, вы сказали, что он, скорее всего, в следующем году уже не будет и жив, но, тем не менее, пока он представляет достаточно серьезную не угрозу, но конкурента, тому же Беглову, например, и насколько им, например, удастся, по вашему мнению, продвинуть своих людей для того, чтобы получить э, доступ к средствам, доступ к деньгам? Ну, уже не удалось. Они были к этому очень близки. Они были к этому очень близки, когда э, в конце осени вот этот трюмират э, с Суровикиным, Кадыровым Бригожным сформировался. Это действительно была мощнейшая сила, и э, совершенно понятна э, тревога людей из путинского окружения, потому что это симбиоз армии, крупнейшей в мире частной армии и сильнейшего главы региона, который фактически экстритриален. Там это, это не, не Россия де-факто. Да? Поэтому, более того, Кадыров, который, в общем, пытается символизировать собой мусульманскую часть России. У него пока не получается, но совершенно понятно, что он идет именно к этой цели. Ну, то есть это довольно мощная сила. Эта тройка развалилась. Развалился Суровикин уже не играет такой роли, как еще совсем недавно, несколько месяцев назад. А Кадыров отстранился от Пригожина, но, тем не менее, судя по всему, Путин ему кое-что не простил. Не простил именно вот этих вот амбиций, которые не были никак ни с кем согласованные, не проговорены. Он почувствовал тоже угрозу. Недаром же Рамзану Кадырову пришлось срочно заболеть, а человек он молодой. И уже как-то представить и впереди себя толкать сына, лишь бы только сохранилась династия у руля Чечни. И если учесть, что вот этот сын Рамзана Кадырова, он уже как-то таким-то образом представлен Путину. И какой-то разговор был. Нельзя же просто взять малыша, хотя он не очень-то и малыш, и привести к президенту, постучать в дверь, сказать, Владимир Владимирович, познакомьтесь, сыночек. Нет. Конечно, нет. То есть был разговор, из-за которого... Была достигнута какая-то, видимо, все-таки мирная договоренность, что э, Кадыров отодвигается от Пригожина, Пригожина остается в одиночестве. А дальше, э, дальше наш бункерный дед еще не решил, что, что делать. А, а дед у нас, э, да, большая проблема для всего мира в том, что дед непредсказуемый и никакой логики э, не поддается.